Всем привет! Украинская певица Ани Лурак, живущая и выступающая в Российской Федерации, презентовала новый лирический сингл под названием «Наполовину». Об этом артистка сообщила на своей странице в Инстаграм. Многим песня напомнила раннее творчество Каролины. Это особенная для меня песня о сильной волевой личности, которая прошла через ошибки и разочарования, но тем не менее смогла сохранить в себе свет. «Пусть в вашей жизни всегда побеждает взаимная искренняя любовь», рассказала Лорак. Также исполнительница презентовала клип на первую видеоработу в 2021 году, разместив на официальном YouTube-канале певицы. В клипе Ани Лорак впервые сыграла саму себя, артистку, которая со сцены камерного зала транслирует историю своей жизни.